чего на самом деле мужчина начинает очень сильно бояться уже буквально через несколько дней, через пару-тройку месяцев после узнавания с родной душой. Мужчина начинает чувствовать, что он становится ребенком. Это потрясающее событие. То есть человек, ему 30, 40, может быть, даже больше лет, он жил все эти годы, добивался успехов, он занял даже какую-то социальную свою функцию, значит, приобрел, да, уважаемый человек и так далее. И вдруг он начинает чувствовать, что в нем просыпаются вот эти вот детские тенденции. Он становится ребенком. Потрясающе. И как этот человек, скажите, пожалуйста, должен заниматься дальше своим бизнесом, как он должен ходить на свою ответственную работу, если он, допустим, какой-нибудь э, военачальник, в конце концов даже, а такие случаи есть, и вдруг в нем просыпается вот эта детскость, вот эта непосредственность. Детские, может быть, даже обиды, боли, детские травмы, именно детские. У кого-то это может быть раннее детство, 3-5 лет, у кого-то может быть более поздний, там 7, 8, 10 лет, такой уже немного подростковый возраст. Но мужчина становится ребенком, Это потрясающая вещь. И если мужчина на этом этапе закроется, скажет, все, это полное уже безумие, и это нужно прекратить. Это то, что совершенно подрывает все основы моей жизни. Я, как я могу заниматься бизнесом, как я могу управлять людьми, как я могу вообще даже просто на работу ходить, в коллективе быть, если я вдруг начинаю плакать, как ребёнок, если у меня в голове постоянно эти воспоминания, что у меня было в детстве, если я ощущаю себя беспомощным, как ребенок, которому нужна мама, которому нужно, чтобы его полюбили, просто вот так по головке погладили и сказали, тю-тю-тю, Серёженька, Алешенька или Андрюшенька, не плачь. Ему вот этого хочется, понимаете? Это а, уникальный момент. Это уникальный, совершенно уникальный момент. Кто-то из женщин может сказать, что да, женщина тоже иногда чувствует это, но поверьте, пережить свое детство для женщины, это во многом позитивные переживания. Хотя и да, и там тоже могут быть травмы, там может быть драма, расставание с отцом, например, и много-много других вещей, да, тоже может быть. Но это женщина. Она по своей природе изначально, изначально, она существо слабое, и для, ней, для нее податливое, мягкое. И для нее переживать детство – это даже естественно. А для мужчины, повторюсь, который должен быть кремень, который должен достигать целей, который должен э, завоевывать статус, уважение, положение в обществе, вот это вот, как ему все это переживать, скажите. То есть для него это огромное, огромный стресс и огромный страх через это пройти. Но теперь я обращаюсь уже к мужчинам, Дорогие мужчины, уважаемые, если вы не пройдете через этот период, когда вы чувствуете себя ребенком, никакого пути не будет. Никакого пути воссоединения не будет, никакого пути обретения целостности не будет. Если вам не чужда тема духовного развития, если вы хоть как-то интересуетесь этой темой, то вы можете легко узнать, что такое обретение целостности. В работах Густава Юнга, Карла Густава Юнга, описано это очень подробно. Если будете заинтересованы, можете почитать эту литературу. Обретение целостности для мужчины на пути родных душ начинается с того, что он окунается в свое детство и становится вот этим вот ребенком. Кто-то недолюбленным, кто-то обиженным, кто-то наоборот веселым и счастливым, игривым и так далее, но ребенком. И вот это переживание себя заново ребенком, оно просто необходимо для дальнейшего пути. Очень мало кто из мужчин вам об этом расскажет. Понятно, почему я уже несколько раз повторил, какие на это есть причины. Но я вам могу сказать от себя абсолютно честно, то, что начал вдруг, Чувствоваюсь я. Вдруг на меня это свалилось, просто как ну как снег нагло на меня это свалилось, вдруг я ребенок. И я не могу, я не могу э, не то что там себя обслуживать, нет, я не могу принимать самостоятельные решения, вдруг, хотя я занимался бизнесом, был самостоятельным человеком, по своим уважаемым, я добился своего успеха на тот момент в жизни, когда это было, но я должен пояснить впервые я с этим феноменом на собственном опыте столкнулся в 2003 году, когда у меня была встреча с РД-учителем. Это нужно пояснить. То есть это не была встреча с Близнецовой половинкой. С Шанти мы встретились в 2012 году. Так вот, до этого, в 2003 году, я начал переживать это. это. Никакой информации об этом у меня не было. Я ничего не знал. Не только о пути родных душ, естественно. Потому что мы начали говорить впервые в России по-настоящему, профессионально, о пути родных душ начали говорить именно мы в 2012 году. Я не знал ничего о пути родных душ. Я не знал ничего от тех процессах, которые вдруг со мной стали спонтанно происходить. Вот этот а, процесс восстановления целостности, там, а, заново переживания детских травм, активизации внутреннего ребенка, я ничего этого не знал. И вдруг я стал ребенком. Я не могу принимать самостоятельные решения. Мне хочется плакать. Мне хочется найти в чем-то опору, в ком-то, в чем-то опору. Чтобы кто-то там ну не на ручки меня взял, а вот за ручку меня повел, понимаете? Вот, в самом буквальном смысле. Вот просто взять кого-то за руку и чтобы меня повели, чтобы я чувствовал какую-то надежность, какую-то уверенность. Это было невероятно. Это было ужасно, это было ужасно стыдно. Потому что мне казалось, что все это видят. Это видят все и чувствуют, и понимают все, что я вот вдруг стал вот таким вот сопливым, смазливым, которому хочется плакать почему-то. Потом я стал понимать, почему. Я тоже об этом немного расскажу: почему там хотелось плакать, почему еще чего-то хотелось. Но вот мне казалось, что все окружающие это знают, и мне было стыдно, и мне хотелось спрятаться. И хотелось как-то приободриться, сказать, не что ну, да нет же, я, я же не маленький, и у меня есть возможности, силы, у меня есть то-то, то-то, то-то, то. Я умом знал, что мне 30 с лишним лет. Я умом понимал, что у меня есть какие-то заслуги, у меня есть бизнес, что-то еще у меня там есть. Да? Умом все это я понимал. А внутри вот этого ощущения, что я взрослый, самостоятельный, не было. Внутри было полное ощущение, что я ребенок. И, ну, так получилось, такие обстоятельства, так сложилось, что у меня не оказалось сил этому сопротивляться. К тому моменту, к 2003 году, я переживал такой довольно серьезный кризис. И вот 2001-2002, особенно год, были чрезвычайно тяжелыми для меня, я просто остался без сил. И в 2003 году, уже к концу 2003 года, я был без сил, и вдруг со мной это все случилось, но у меня не было сил сопротивляться. И я просто это принял, как есть. И вдруг я увидел, это был такой внутренний образ, что идет маленький мальчик, такой кудрявый, с золотистыми волосами, такой худенький, добрый, хороший, светлый мальчик. Он идет, и там есть какие-то дома, вот он в какие-то дома заглядывает, и никто его не пускает. Везде он чужой. Он так вот постучит в окошко, а там никто не открывает. Вот увидел я этот образ, и я понял, что вот это мое детское одиночество, которое, оказывается, на самом деле было во мне с детства, о котором я забыл уже, помнить не помнил, но оно живо во мне, и вот оно настолько ярко проявилось. Это не сказать, что это травма, не сказать, что это вот какой-то комплекс, просто я так себя действительно чувствовал в детстве, это были мои внутренние ощущения. И я о них вспомнил. Это был яркий образ. Я в них вновь полностью окунулся. Я полностью стал этим ребенком. Лет пять примерно мне было. Вот по моим внутренним ощущениям. Я ничего не мог с этим поделать. Я просто этим стал. Стал этим ребенком. И больше ничего. И вот на самом деле, вот с этого момента, после того, как я принял то, что со мной происходит, у меня и начался настоящий внутренний путь родных душ. Дорогие мужчины, уважаемые мужчины, не думайте, что после встречи с родной душой, если вы ощущаете вот то, примерно то, о чем я рассказал, не думайте, что с вами что-то не то. Не думайте, что вы потеряли последнее свое мужское достоинство. Еще раз отсылаю вас к психологической литературе, это трансперсональная литература, это литература глубинной психологии. Там все это подробно рассматривается. Об этом я узнал потом уже, позже, когда со мной все это прошло. Я почитал это все и просто как про себя прочитал. Это нормально. Это естественно. Это восстановление целостности. Целостности мужчины. Как это не прозвучит парадоксально. Целостность мужчины начинает восстанавливаться очень часто с того момента, когда он начинает полностью, тотально, абсолютно чувствовать себя ребенком с теми или иными проблемами, травмами, или наоборот, как я говорил, с э, радостью, там, с беззаботностью, с чем-то еще. Но ребенком окунается мужчина в детство, становится ребенком. И с этого, с этого момента начинается его подлинный внутренний путь становления целостного, настоящего мужчины. И в конце этого пути он узнает, что он не просто мужчина, он Сын Божий, а начинается именно с этого.